Бассейн 6 на 3, город Ставрополь, глубина полтора метра. Комплектация, фильтрация, обогрев электрический, двигатель на 4 кВт. Попеременная работа либо противотока, либо гидромассажа. Песочная фильтровальная установка. Плюс освещение, плюс система антипотока. Аттракционно работает от пульта радиоуправления. Следующим образом, значит, вот с пультика включается свет, вот он загорелся, и со второго пультика, вот он, включается, либо, ну, можно включить одновременно и гидромассаж на 8 форсунок, и двухсопловый противоток собственного производства. Вот они, два закладные элемента с подмесом воздуха. Как работает, сейчас продемонстрируем. Включаем гидромассаж. Три форсунки вращающиеся. Верхние две меняют направление. Можно менять направление форсунок. Вот так это выглядит. Также с кнопки выключаем. Поворачиваем кран. У нас начинает работать противоток отдельно регулируется подмес воздуха сейчас мы его закрыли вот заработал противоток, видите волну, да? Чтобы было наглядно, как он работает, поворачиваем воздух. Вот пошел красивый такой напор. Напор 76 6 был сейчас. Производительность противотока Достаточно мощный. пультика выключаем Опс. и включаем когда крышка будет накрыта естественно шума такого не будет